Привет, друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж, тренер по продажам. И сейчас я вас приглашаю на тренинг «Как общаться по телефону» или «Как зацепить клиента с первого звонка именно по телефону». Он пройдет у нас 5 и 7 сентября 2018 года. В этом тренинге будут рассматриваться темы, как общаться с клиентом так, чтобы он к вам расположился. Как общаться с клиентом так, чтобы он хотел его скупить. Как вести переговоры так, чтобы они шли и закончились успешно. То есть на ваш счет поступили деньги или прибыль. Как вести клиента так, чтобы он не убежал, чтобы он вас рекомендовал. Чтобы для вас каждый клиент стал тот, кто рекомендует еще хотя бы... 10-15 человек, именно по, на эти темы и многие другие темы, которые волнуют людей, которые ищут клиентов по телефону или общаются с клиентами по телефону, обсуждаться будут на этом тренинге, а также на этом тренинге вы получите конкретные инструменты, а также потренируете их с вашими клиентами, получите и домашние задания, и материалы, конечно, специальные для этого. И, что очень важно, все это пройдет на этом тренинге 5-7 сентября 2018 года. Поэтому я рекомендую вам записаться на этот тренинг прямо сейчас по этим номерам телефонов или пройдя на этот сайт. Обязательно записывайтесь прямо сейчас. Я вас жду и буду рад увидеть каждого из вас, услышать каждого из вас на этом тренинге. Получите успех и идите вперед!